Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вичезар и Вести Волкон. И сегодня мы поговорим о таком важном вопросе. Ты Русь или не Русь? Подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Русофобы утверждают, что русских практически чистых не осталось. Вон, говорят, Пушкин, и тот себя считал какой, каким еще русским. Стихи такие великие писал. Еще русофобы дополняют, а Достоевский... Альермонтов, Герцев, Кумприн и прочие. И расхожее такое мнение. Поскреби русского, татарина найдешь. А еще и евреи найдешь. А еще и много-много разных народов найдешь, когда поскребешь русского. В этом сюжете мы возразим на эти утверждения. Что же такое русский? Или Русь? Или Рось? Или Раса? Или другое наименование русского. Светлана Жарникова в своих произведениях доказывает, что Русь – это свет. В Архангельской губернии до сей поры женщины говорят, вынеси на Русь, на свет что-то, чтобы осветилось, очистилось. По моему мнению, по мнению Вечезара, я утверждаю, что термин «русский» или «русь» присущ тем, кто видит коны живет по домострою и живет в нравственном устое. Вот это тот тип русского, который живет по совести, чтит предков и живет в гармонии с природой. И это Русь. И это может касаться любого этноса и народа, который аналогично живет и придерживается таких же взглядов на жизнь и на окружающее пространство. А их я Думаю, что большинство таких людей. Вот как понимал понятие «русскость» великий философ Иван Ильин. «Родина не есть то место на земле, где я родился, произошел на свет от отца и матери, или где я привык жить, но то духовное место, где я родился духом и откуда я исхожу в моем жизненном творчестве. И если я считаю моей родиной Россию, то это означает что я по-русски люблю, созерцаю и думаю по-русски, пою и говорю, что я верю, и силы русского народа я принимаю его историческую судьбу моим инстинктным и своей волею и так далее. Вот эти слова Ивана Ильина, и я с ними также согласен. Ну а теперь ответим на то утверждение, которое мы... Сначала озвучили по русского татарина или еврея найдешь. Мы с этим не согласны и приведем научно доказанные факты, говорящие об обратном. Наш подписчик Никуций Повыв задает вопрос. А почему вы не упомянули язык, который называется шмаковица, на котором княгиня Ольга писала свои послания? Уважаемые друзья, наречий... Или говоров, таких как суржик или вятский говор, очень много. Они относятся к говорам и местным наречиям. И это возможно, может, его так и прозвали. Но в основе всех языков лежат те древние языковые системы, о которых мы говорили в нашем сюжете. Посмотрите еще раз. Так вот, обратимся к антропологам. И великий русский антрополог Бунак провел огромные исследования и сделал выборку, что европейское население и немецкое, и французское, и славянские государства в основе своей имеют антропологические черты русского человека, характерные черты русской девушки и русского мужчины, на фотографии которую вы видите. Русский антропологический тип занимает по численности второе место в Европе после англосаксов. Несмотря на то, что даже англосаксы и русские имеют пра-пра-пра-пра родителя единого, мы здесь можем напомнить и Анатолия Клёсова, который говорил, что предок наших славян жил четыре с половиной тысячи лет назад, от которого все теперешние вот антропологические виды и генетические Коды R1A1, которые присущи славянам, занимающим обширную территорию на территории Азии и Европы. В историографии и вообще в обиходе считается, что после татаро-монгольского ига, вот превалирование идет монголов. Уважаемые друзья, вы просто включите голову и посмотрите, монголов сейчас там около трех миллионов. А у нас только на территории России около 100 миллионов русских. Какое татаро монгольская иго? У них есть характерный признак век и пикантус. По нему определяется превалирование монголо-видного э, строения лица. Так вот, у русских он практически отсутствует. А вот признаки как раз э, э, ДНК у монголов, у многих присутствует народов. И в Китае, и в Азии, и в Индии, и в Персии. И даже в Египте. Поэтому об этом очень подробно рассказывает в своих изысканиях, научных публикациях Анатолий Клесов. Вы можете с ними ознакомиться, пожалуйста. Поэтому его утверждение, как раз с которым мы согласны, что копни татарина, копни еврея, русского найдешь. И в заключение хочу привести еще один такой подарок. В «Комсомольской правде» 4 июня 1999 года было опубликовано сообщение ученых, антропологов из Московского государственного университета, где они опубликовали сочетанный вид, о котором я раньше говорил, мужчины и женщины славянского типа. Посмотрите на них, они же схожи и мужчины и женщины. Вот этот типаж характерен для славянского этноса, о котором мы с вами сегодня говорили. Поэтому русские остаются русскими. Русскость – это свет, русскость – это совесть, русскость – это гармония. И вот к этому нам всем надо идти, так как наступил рассвет, который несет тот же свет, пробуждающий души наши. И дабы души наши пришли к Богу, к богам, Жили по совести, в гармонии с природой и чтили предков своих, укрепляя род и очищая землю, матушку нашу. На этом я с вами прощаюсь, с вами был Вичезар и Вести Валкон. подписывайтесь на наш канал, до свидания.